Всем привет! С вами Лев, и сегодня я буду играть в Bedwars. Да, в принципе, я не играл в него уже, наверное, полгода, может быть, даже больше. Я не знаю, но несколько месяцев я точно в него не играл. Вообще там на Hypixel, на других серверах, то есть вообще не играл. Но сегодня, как вы уже поняли, то есть это не Bedwars на Hypixel, это Bedwars на GoMishD. То есть стандартный, обычный Bedwars, который еще там с 13-го, с 12-го года есть. По-моему, с 13-го, если я не ошибаюсь, да. И я решил понастальгировать именно обычным бэдвардсом, а не который такой обновленный, да, на хайпикселе сделали, да. То есть стандартный обычный бэдвардс, который все знают, может быть и не все уже знают, потому что сколько лет прошло, да. В принципе окей. То есть э, сколько там, три года уже прошло, как хайпиксель новый вот этот бэдвардс сделал. Уже могли многие забыть про старый бэдвардс, но решил, ребята, немножечко... Поиграть, понастальгировать, да, да и тем более Бэдваркс сам не записывал уже сколько времени. Ну и как бы решил вот это все дело сделать. Тут, кстати, золото выпадает на базе, нифига себе. Я весь день уже играю в этот Бэдваркс, это прям ностальгия какая-то, да, если честно. Так, хорошо. Я, если что, этому игроку скинул, да, и, блин, надо было все-таки не скидывать, поменьше скинуть, потому что нужна еда. Да, здесь же еще надо голод восполнять. То есть, здесь никак как на хайпикселе том же, да. То, что ничего не надо восполнять. То есть, у тебя голод тратиться не будет. Здесь такого нету. Да, так, хорошо. Мы можем купить зельки. У нас, кстати, уже три золота. Еще одно. я смогу сделать лук со стрелой, да. То есть, я стрелять смогу. Так, это, кстати, битва, получается, 3 на 3 получилась, да. На самом деле, я выбирал 4 на 4 команды. Но получилось то, что... 3 на 3 ну ладно тоже не страшно главное что, то что все честно так хорошо 4 кстати золота теперь и мы можем сделать лук мы можем скрафтить лук и отлично так у нас какие вообще инструменты я себе наверно получше меч сделаю да вот такой вот и еще тапочки тапочки смотрите сейчас покажу какие здесь тапочки есть вот такие вот то есть это от урон, от падения да Давно я на бэдвардс не играл, но и на последний раз вот в такой вот дефолтный бэдвардс я играл на ваймворде. А на ваймворде я уже не играл, можно считать, что год. Я заходил, конечно, ну так, типа, мало, да. Да и на ваймворде уже сколько не записывал. Да и записывать в принципе не собираюсь. Вот это, наверное, единственный сервер, на котором я действительно не собираюсь записывать. Вот это что такое, не понимаю. А, тут, кстати, центра нету. Вот это, конечно, интересно. Я, конечно, прыгать не буду, раз такие дела. Я буду просто отстреливать. А вы уже там прыгаете и думаете, как хотите. Я попробую немножечко их подамажить. Ну, кстати, это будет, я так понимаю, победа. Я попал, молодец. Хорошо. Так. Какие-то ловушки готовят, красный. Ну, кстати, с F5, наверное, будет полегче. Блин, как и лох стреляю, если честно. Но я и луком вообще почти. Не пользовался По-моему, это конец Но я все равно отстреливаю, потому что Потому что я хочу помочь Так, надо осторожно сейчас вниз Потому что поближе, да Давай, давай Так, есть один Есть сейчас будет второй С броней С броней самый опасный, мне кажется Давай, давай, вали его, вали Блин, скинул, ладно Я не буду рисковать Я лучше вот так вот подстреляю так, он поднимается, сейчас ему капец будет. Конец и капец и все на свете. Легкая победа оказалась, кстати. Я сегодня везде не играю, ни разу не победили. А, нет, один раз победили. Вру. Так, есть один удар всего лишь. Минус один. И сейчас будет победа. Давай. Давай, давай. Есть. Ах ты, собака, на-на-на-на-на. Есть. Так, все. Победа. Офигенно. Просто чисто за две минуты победили. Такого реально, ну, не каждый день. Так, играем 8 на 4. То есть, я так понимаю, 8 команд по 4 игрока. Э -э давайте я буду зеленых. В принципе, почему бы и нет. М -м так, ну... Блин, реально такая ностальгия. Не знаю уже. Я, если честно, еще пытался весь день записать. Да, я не знаю, какой ролик получится. Может быть, не очень такой крутой, да. Кстати, что по звуку? Звук маленький, да. Да. У меня какая-то есть тактика явная Потому что, видите, я подбираю, а другие не могут подобрать Хорошо э -э, Берем кирочку, Берем, наверное, броньку стандартную Там, конечно, железо на базе и золото есть Центра, по-моему, здесь нету Вот это я не знаю, да Мне кто-то, кстати, партию отправляет Но я, естественно, этого делать не буду Это что такое? А, это типа хитрость или что? Непонятно, я типа вот так вот беру, подбираю Непонятно, да, зачем это сделали Ну ладно так, хорошо. О, уже строится, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Так, буду помогать. у меня палочка, если если что есть. Но у них тоже есть, поэтому надо также осторожно. Блин, а что ты отступил-то? Дурачок, что ли, совсем? Что ты отступил? Давай, давай! Да что? Это что такое? Ты что так бьешь это? Давай, давай! Хилочкой. Есть один. Есть второй сейчас будет, второй. Молодец, молодец. Красавчик. Вот это было жестко, конечно. Так, ты нормальный, да, ты зеленый. У меня просто еще солнце в глаза светит, поэтому не особо вижу. Уж извините, если что-то видеть не буду. Так, ты может быть дашь? Ты что здесь стоишь, блин, полгода уже. Я не знаю. Но мне кажется, он здесь реально долго уже стоит. Мне бы, конечно, лук бы сейчас. У меня только одно золото сейчас появилось. Ну, это такое себе, если честно. Так, ты зеленый, я уже испугался, если честно. Реально, я думал, он на меня побежал. Хорошо, нагруник тоже есть. Uh, есть желтый, но это фигня Или это оранжевый, это оранжевый, хорошо Так, иди сюда, давай, прыгай Прыгай Здрасте, я что, к тебе построиться должен Вот так вот, давай построюсь Раз так хочешь, мне это похеру Чего они так любят прыгать, я не понимаю Смысл Раз, вальнул, красиво и все Так, хорошо, второй слиток уже золото Неплохо, постепенно растем Могу получше кирку взять Я не буду золото, золото брать чего у них происходит? Здорово, здорово. что Я не понимаю. Ладно. Это весело. Опа. А вот это уже что-то интересное. Это уже надо как-то по-хитрому сейчас попробовать подняться, потому что там какой-то игрок. Я боюсь, если честно. Потому что это процентов что-то небезопасное. Он в вранье. Так, это не очень хорошо. Может упадешь? Давай, давай. А ч ⁇ не упал-то? Ч ⁇ читер какой-то, блин. Падай, давай. Падай, падай, падай. Гули, гули, гули отсюда. А... Что за лаги-то? Алло. Блин, офигеть, блин. Капец, вы опасны, чуваки-то. О, о, о, о, о. о. На листу, на листву на листу упал. Хорошо. Сейчас конкретно на меня упадет, я боюсь. Иди отсюда. Есть, есть. Нападение. Блин, валите, пацаны его. Я я думаю, вальнут. Да, уже вальнули Только блоков тут понаставили Ну, наверху еще есть Ну, давай тебя вальну Рукой Давай, давай, давай, давай Давай, давай, валите, пацаны, его, короче У вас явно побольше сил будет Так, иди сюда Иди, сейчас и забью тебя Э, кто меня бьет? Ничего себе Тут что-то прям много оранжевых тут У нас живет, блин Откуда это столько? Я не понимаю Так, дайте мне железо хотя бы одно так, ты чё, залагал, что ли? Так, надо тут что-то, это самое, кирку какую-то взять хотя бы. Так, хорошо. Все эти блоки поубираю, потому что что то здесь вообще... Это что такое? А, пропало. Так, хорошо, нормально. Блин, что то здесь прям живет куча оранжевых. Я не понимаю, чё за бред? Чё вы к нам идете то Отстаньте от нас, пожалуйста, мы же к вам не лезем. Так, хорошо. Есть кирка получше. Иди сюда. Воу-воу-воу-воу. -во. Не успел, блин, килку получить. Валиди его! Вали, вали его! Тихо! Вали, игода! Вали, игода! Вали, игода! Сломали! Блин, вот это грустно, конечно! Но, блин, это было жестко! Это было жестко, это, блин, какое-то нападение непонятное. Почему-то еще все лагает. Ладно, давайте к следующей где-то перейдем, и все будет нормально. Итак, я появился в зеленой команде. Я не выбирал, если что, ну, в принципе, прикольно. Хорошо, ровно почти 4 игрока в каждой команде, это тоже очень хорошо, зато честно. Я надеюсь, нас не будут пытаться сразу рашить, ну, по крайней мере, я надеюсь, что мы первыми не будем, а то постоянно первые, блин, получается, и как-то не очень, не очень интересно, и не очень правильно, мне кажется, и как-то грустно, да, то, что нас первых пытаются убить. Но давайте сразу же мы будем что-то делать, например, строиться, брать какие-то инструменты, ну, например, строиться, да Как раз строиться тут, ну, неплохо, да Я, наверное, снизу буду строиться, потому что снизу тоже как бы, ну, снизу попроще, мне кажется Снизу побыстрее будет, снизу как-то реально будет более удобно Я два блока поставил только что, когда я упал Офигеть, вот это у меня способность появилась, блин Я вообще не знал, что я так могу Так, железо, нифига себе Неплохо Так, есть блоки Нету, правда, кирки еды Но я рашить никого не хочу Я просто хочу что-то сделать Я не знаю, что, конечно, ну ладно Так, он уходит А, не упали, все Я так понимаю, все одновременно упали Нормально Взяли, просто упали, блин вот как планировалось, блин Я их сила мысли убил и кстати сломали неплохо хотя бы мы не, мы, мы не первые хотя бы тихо тихо осторожно воу воу, воу. блин вот чуть не умер так кто это зеленый хорошо зеленый защищай меня потому что жопа блин какая-то тут а ну красиво а, все, мою труп добили. Да, хорошо, блин, мне прям реально прям весело как-то. Что, дать блоков? Блоков дать. Короче, на золото, на блоки, короче, все. Оценят меня, у меня нихера нету. Я, короче, домой пошел. Потому что. У меня ничего нет, у меня полтора сердечка и все, как бы. Но ради брони только можно уже не умирать, ладно. Просто либо умирать, либо не умирать. Хотя смысл умирать, блин. Давайте, в принципе, все сразу сейчас. Быстренько сделаем Что-то там прям зарубовое вообще мне не нравится Прям вообще стычка команд идет Надо быстренько сейчас кого-нибудь сломать по хитрости, да? Но блоков надо много, но, блин, к сожалению, не хватает Жалко то, что нету второго этого самого А это что, кстати? Золото! Воу! Нифига себе! Ты кто такой? Давай, до свидания! Да чтоб тебя со своим луком, блин? Иди отсюда! Иди отсюда! Так, есть. Тихо. Да ты что делаешь-то? Или это я сделал? Я не понял. Мне показалось, то, что у меня сзади что-то делали. Так. Опа, опа, вали. Вали. Ты вали теперь. Молодец. Я просто рукой всех сталкиваю. Дайте мне за это блоков, там хотя бы еды. Что-нибудь дайте. Награду какую-нибудь. Да. За это, блин, за это задание. Так. Есть у нас броня. Обыкновенная. Делаем еще блоков. И теперь... Что Нас сломали Вот это красная твай Нас зарубили Отлично, блин, вообще Прекрасно просто Нас, короче, сломали, да Ну, хотя бы не первых И на этом спасибо э -э Но ну, надо как-то красных тогда валить В принципе, победить возможно, но просто Все равно шанс уменьшается Потому что я все-таки, как говорил Я бы два особо Я долго уже не играл Это что за западня? Тихо Тихо-тихо-тихо. Что такое? У нас снова команда 2 на 4 получилась. То есть, типа, две команды и по четыре человека. Кстати, уже строятся. Это опасно. Надо, кстати, здесь происовку побольше. Потому что почему-то вообще их не видно. Хотя я уже вижу этот самый ограждение. Что-то бред какой-то. Из стены, что ли, вылезли или что? Так, хорошо. Быстренько блоки. Блоки и еда нужна. Потому что без еды я реально не очень выходить оппа здорово так делаем наверно меч за троечку кирочку за единицу и на за единицу так здесь строится уже да не строятся, наши строятся, их строятся игроки вот эти противников У нас команда синих кстати там чё, уже синие получается так нам нужно этот самый нам нужен возвращалка домой да здесь такая есть типа можно вернуться домой если хочешь Конечно, там телепортируется 6 секунд надо, но все равно ты можешь вернуться. Так, это у нас синий получается, нифига себе. Так, а я должен, по идее, спасти его или как? А нет, он наоборот туда идет. Тогда не надо спасать, хорошо. Что они там делают, окей. Они там пытаются, они там дерутся. Понятное дело, это афк вообще какой-то. А нет, не афк Так, надо быстренько, осторожно. Блин, вот это, конечно, вот зарубили. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Быстренько отсюда. Отсюда уходи. Ушел отсюда. Ушел, ушел. Игроки, блин, собаки. Так, что-то такое. Надо мной что-то построили, неплохо. Давайте поеху пойдем. Так, давай, синенький, иди сюда. Это красный? Это красный, хорошо. Так, надо как-то под ним сломать. Блин. О, он упал. А где синий? Ой. Они, блин, как эти самые, блин. Как я не знаю кто. Упс, написал, нифига себе. Так, хорошо. Ч вам надо, пацаны? Ч вы хотите? Уйди. Уйди отсюда. Уйди. Уйди, я сказал. Уйди. Блин, мне страшно, если честно говорить. Если честно говорить, нереально стъемно. Блин. Умер. Плохо. Плохо, но мы их все-таки сломали. Это неплохо. У нас, кстати, трое игроков. Оказывается, да. Я это, конечно, говорил, но мне казалось то, что это их трое. А не нас. Ну ладно. Мы, кстати, лук можем сделать. Идеально. Просто пойду с луком бегать еще блоки какие-нибудь возьму. Нормально. Вообще. А, все как бы, да? <laughs> Это было быстро, да? Это было очень быстро. Что я могу сказать по принципе Наверное, на этом все. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Действительно, прям такая ностальгия получилась по Б2, что я буду его записывать чаще. Ну, я не знаю, ну может быть раз пару месяцев буду записывать, но если вам прям понравится, то я буду почаще записывать. То есть, где-то там может быть раз в месяц, раз в два месяца, ну как-то так, да, типа. И какие-то другие мини потому что все-таки интересно. Интересно вообще, стало как-то записывать вот это все дело, мини-игры, столько мини-игр интересных есть, которые особо никто не записывает, поэтому я думаю, что действительно получится интересно с этим делом. Ладно, всем спасибо, всем пока, надеюсь вам действительно это понравилось, пока и удачи, пока-пока.